Свершилась все вышре тариф тай долларов в месяц. На прямых и на прямых номерах Всего с долларов в месяц. Или как на связи? Звоните 3 три лес